I love you. Поднимайся! Поднимайся! Вставай, я сказал! Да, стой! Да подожди. Тебя кусали? Нет. Сколько ты уже здесь? Всего два дня. Опусти пистолет. Я правда, не неизраженных. Ладно, я тебе верю. Тут все равно нет патронов. Если что, я Виктор. Я Иван. Как ты здесь оказался? Так же, как и ты. Я ответил на звонок и оказался в этом гребаном лесу. Отсюда есть ли выход? Нам отсюда не выбраться. Oh, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Но ты... Вот и... Ты куда убежал-то? Ты нашел отсюда выход?